Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о таких приборах, как КСВ-метр, измерители коэффициента стоячей волны. У нас их два. Это СВР-430 и 171 Я Покажу вам, как замерить мощность с помощью этих приборов и сравним их показания с нашим отстроенным аланом 520. Начнем, пожалуй, с 430-го КСВ-метра. Чтобы подключить КСВ-метр к радиостанции, нам потребуется 50-омный кабель с двумя разъемами типа PL 259. Радиостанция подключается в разъем на КСВ-метре с надписью Trans, то есть Трансивер. Другой разъем с надписью Ant, то есть антенна. Мы будем подключать 50-омную нагрузку. Если вы будете измерять на антенну, то показания будут не совсем корректными. Давайте все подключим и замерим КСВ. На КСВ-метрик выставляем переключатель в положение 10 Вт. Сделаем несколько замеров в разных сетках на 15 канале. Запишем все данные в таблицу, а потом сравним. Измеритель 430, сетка А, 15 канал. Нажимаем на передачу и видим, что у нас примерно 6 Вт. Переключаем сетку, сетка Б. И у нас опять 6 Вт. Сетка С. И уже мы видим что в районе 7 ватт у нас мощность сетка d интересующая нас центральная мощность также в районе 7 ватт сетка Е e у нас и мощность шесть с половиной примерно переключаем дальше сетка f Нажимаем на передачу и снова 6 Вт у нас. Мы замерили мощность во всех сетках у этой радиостанции. Теперь давайте посмотрим, что покажет нам 171 КСВ-метр. 171 КСВ-метр имеет у нас два индикатора. Один для измерений коэффициент стоячей волны, второй для измерения мощности. Выставляем верхний переключатель в положение 10 Вт. Сетка у нас по-прежнему А. Нажимаем на передачу. И видим 6 Вт. Сетка B. Нажимаем на передачу. 6 Вт. Сетка C. Нажимаем на передачу. И у нас по-прежнему 6 Вт. Сетка D центральная у нас. И 6 Вт. Хотя 430-й у нас показывал уже в районе 7,5 Вт. Сетка E. Сетка 6 ватт. Сетка F спала в районе 4 где-то с половиной. Так, и теперь давайте подключим 520 к СВ метр и проверим, что покажет на нем. Итак, мы подключили Алан 520. Сетка у нас А. Замеряем выходную мощность и видим, что это 6 ватт. Меняем сетку. Сетка Б Замеряем. И у нас уже 7 ватт. Сетка С. И у нас 7 ватт. Сетка Д. И у нас порядка 7 ватт. Сетка Е. E. Снова 6,5. Сетка f 6 ватт. На графике вы можете видеть зависимость выходной мощности от частоты работы радиостанции, также небольшую погрешность в измерениях у SWR 430 ксв метра в начале диапазона и занижение мощности примерно на 2 вата измерителем SWR 171. Это говорит о том, что полностью полагаться на измерения таких приборов не стоит. В следующем видео мы постараемся рассказать вам, как с помощью этих приборов определить коэффициент стоячей волны вашей антенны. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал.